Здравия друзья, с вами на связи Денис Залевский. В данном видео хочу сообщить о том, что есть в наличии 400 тысяч рублей, предназначенные для покупки криптовалюты PRISM. Как раз об этом хочу сообщить, что покупаю криптовалюту PRISM на 400 тысяч рублей по 58 рублей за монету. информацию можете проверить посмотреть на моей странице вконтакте вот моя страница вконтакте также это видео будет сейчас после того как я его запишу выложу на своем канале youtube вот мой youtube канал правовед залезки видите видео на нем и так далее чем обусловлена сумма то есть покупаю Криптовалюту призом по 58 рублей продаю э, по 67. Э, на сегодняшний момент вот я смотрю на Юнистрим курс доллара э, что шестьдесят восемь с половиной рублей продажа и шестьдесят с половиной покупка. <coughs> то есть продаем по 67, то есть дешевле чем э, курс доллара и э, покупаем по пятьдесят 8. Тоже дешевле, чем покупка доллара. Обусловлено это тем, что очень много монет продается. Я так понимаю, что это связано с сезоном отпусков. Это связано с тем, что пора собирать детей в школу. Может быть это связано еще с тем, что определенное время у нас блокчейн стоял. Пока совершались работы да, по доделыванию, исправлению технических ошибок и так далее, которые, с которыми пользовались мошенники для кражи монет. Поэтому я думаю, что данная ситуация скоро закончится и монет будет продаваться меньше, а покупаться больше. Соответственно, на данный момент у нас такие вот такой коридор установлен. Итак, если кто-то желает продать монеты, пишите, звоните, общ... стучитесь по контактам. Мои контакты расположены в описании к этому видео. Также могу сообщить. Для тех, кто будет смотреть с телефона, например, будет описание недоступно. Мой телефон, на который подключен WhatsApp, Viber, Telegram, 924-608-29-24. Обращайтесь, совершим все быстро. Лимит есть 400 тысяч рублей. То есть... Сейчас давайте посчитаем. 400 тысяч рублей. Разделим на 58. Получим, что я готов купить 6896 монет. Ну, можно округлить. То есть 6900 монет. Вот. 6900 монет. Я готов приобрести. Обращайтесь. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео, ставьте лайки, делайте репосты. До новых встреч!